Доброго времени суток, друзья! Хочу с вами поделиться своей стратегией работы в компании New Millennium Center Ltd. Так как у нас немного поменялся маркетинг-план, добавились две новые бонусные программы. И сейчас я расскажу, как используя эти программы, можно максимально коротким путем закрыть программу по недвижимости и заработать самое большое вознаграждение в нашей компании – 96 тысяч долларов, да, либо купить недвижимость. Итак, мы видим все те же 7 столов. Начать также можно с 90 долларов. да, То есть минимальный вход в нашу компанию составляет 90 долларов. Но хочу заметить, что выгоднее заходить на более высокие столы. То есть также можно зайти со второго стола, это 250 долларов, с третьего стола это 800 долларов и так далее. В чем Отличие, да, в чем разница? Чем дороже вы заходите, тем ближе вы к максимальному вознаграждению: то есть, тем быстрее вы заработаете 96 тысяч долларов, и тем меньше действий вам нужно будет для этого сделать, да. То есть, если вы решили начать с минимальных вложений, будьте готовы к большому объему работы. Я считаю, что это честно. Также для тех, кто впервые знакомится с нашим маркетинг-планом, хочу обратить внимание, что по закрытию каждого стола вы будете получать определенное вознаграждение. То есть не только да, максимальное вознаграждение можно получить, но и по пути тоже заработать очень хорошие деньги. Как пройти каждый стол, я сейчас расскажу подробнее. Итак, вы решили начать с минимума, с 90 долларов. По закрытию этого стола вы зарабатываете 340 долларов. Как его закрыть? Первое условие нашей компании, это условие является обязательным, вам нужно пригласить двоих рефералов, то есть двоих людей, которые так же, как и вы, хотят зарабатывать в нашей компании. Сделать это, я считаю, что несложно. Далее, ваши партнеры должны так же, как и вы, пригласить тоже двоих. На этом этапе первый стол закрывается, то есть у вас команда в общей сложности 6 человек, вы зарабатываете 340 долларов. 250 из них у вас отправляются на оплату второго стола. Мы помним, да, что вход во второй стол у нас составляет 250 долларов. 90 долларов вы либо выводите себе на карту, тем самым уже возвращая свои вложения, либо отправляете их на реинвест. Что значит реинвест? Это значит, вы еще раз покупаете место в первом столе для того, чтобы вам еще раз там заработать, и уже 340 долларов полностью вы выведите на карту. Итак, вы перешли во второй стол. Закрывается он идентично так же, как и первый. То есть 6 человек команда, вы двоих, они по двое. Вы получаете вознаграждение 1000 долларов. В этот стол вы можете как подключать новеньких людей за 250 уже, да, так и люди с первого стола, закрывая его, будут переходить к вам, ваши же да, приглашенные. По закрытию вы зарабатываете 1000 долларов. 800 у нас идет дальше на оплату. Третьего стола 200 долларов вы либо выводите на карту, либо ставите их на реинвест, то есть еще раз да, проплачиваете здесь место, добавляете 50 долларов, и уже на постоянной основе в этом столе зарабатываете 750 долларов. То есть 1000 получили, 250 опять вложили, и постоянно 750 у вас э, приходит доход. Итак, вы перешли в третий стол за 800 долларов. Выплата у нас в этом столе 3 200 тысяч долларов 800 из них вам возвращаются на карту 2400 идут дальше в четвертый стол закрывается программа идентична то есть либо за 800 вы приглашаете новых партнеров либо помогаете своим партнерам передвигаться с начальных столов Четвертый стол у нас очень коротенький, он трехместный, проходится он очень быстро, вы даже не замечаете, как это проходит. Но он у нас накопительный, мы здесь ничего не зарабатываем. По закрытию у нас выплата уходит сразу на пятый стол. А вот пятый стол, он уже более поинтереснее, потому что там мы зарабатываем практически миллион рублей. Здесь у нас такой же семиместный стол, как и в предыдущих программах. По закрытию этого стола 19 200 мы зарабатываем 8 тысяч из них идут на оплату шестого стола 4 800 автоматом возвращаются на ренвест, то есть да, встают опять сюда и 6 400 мы выводим на карту. Далее, да, так как ренвест здесь автоматический, мы будем постоянно в этом столе зарабатывать 14 400 долларов. Цель, наверное, каждого партнера – дойти именно до этого стола и на постоянной основе получать такую хорошую сумму. Далее, тысяч у нас ушли на оплату шестого стола, и у нас остается всего 2 стола до максимального вознаграждения. Идем дальше. Шестой стол у нас тоже является накопительным, то есть здесь мы зарабатываем 32 тысячи долларов и отдаем их на седьмой. Седьмой стол – это то, к чему стремятся все партнеры компании, потому что по его закрытию мы получаем максимальное вознаграждение 128 тысяч долларов. 32 из них у нас автоматом идут на реинвест. то есть компания нас не спрашивает, она проплачивает еще раз нам место в этом столе, чтобы мы могли неоднократно получать вознаграждение 96 тысяч долларов, на которое мы можем приобрести у компании недвижимость, а это на минуточку больше 6 миллионов рублей. Также мы можем вывести это вознаграждение деньгами, но за минусом 15%. То есть 81 600 доступны к выводу. Ну вот по сегодняшнему курсу это 5 миллионов 300 000. Я считаю, что очень хорошее вознаграждение. Можете купить квартиру в любом городе, где захотите, да. Ну либо просто потратить на свои какие-то нужды. Вот таким образом проходится маркетинг-план нашей компании. Если вас заинтересовала данная идея, напишите человеку, который вам дал это видео, и он вам расскажет все более подробно. Будем очень рады видеть вас в нашей команде.